В тридевятом царстве, в тридевятом государстве жила-была прекрасная принцесса. Так, пора тебе замуж выходить. Не хочу я замуж! Я сказал замуж! Я и принцев заморских позвал. Выбирай! Я выйду замуж за того, кто первый меня рассмешит. Внимание, внимание! Самый сильный принц из страны Котчландия! Рассмеши меня! У Качка спрашивают, сколько будет 20 плюс 20? Качок подумал и отвечает, 60. У Качка спрашивают, почему 60? Качок отвечает, ну и сейчас же гриф 20 двадцатку весит. Следующий. Самый богатый принц из страны Думбайск, шейх Муха Криптовалютович. А ты будешь моей пятой женой? Не смешная шутка. Это не шутка. Следующий. Самый умный принц из страны, задротия. Он по-любому до сих пор с мамой в замке живет. И пришлось принцессе выходить замуж за шута горохового, у которого ни коня, ни замка, ни... Ты чему ребенку учишь? Мы не так с тобой познакомились. Мама, принцесса шут зле долгое да, давай, спи давай. Ты что, лезь, я тебе что сказал, понимать? я Молодцы. лезу, да, да, потому что let's go, let's go.